Казахстан. И... Еще одна игра, стащающая клиптоманию. Ого, паркур. Паркур! Так, нигде этот дух, куда мне нужно было его отвезти? Все, духа нету. Себался. А вон он. О, прикольно. Не зря сбегал, мне нравится. Ладно, Паймон, там небось уже сдохла от старости. Так, стоп, а где пойман Только не говорите мне, что мне придется опять бежать всю дорогу. заново Я не хочу бежать еще раз. У придется. Отвратительно. Такой дизайн мне не нравится. Вот зачем? Я должен разговаривать с ней еще раз? Я уже все это слышали мы уже пробежали. Почему квест сбросился? Блять! Слышишь, Пайман, ты меня бесишь уже? Я играю 15 минут, ты меня уже бесишь. Господи, тут еще и геограды за ачивки дают. Их нужно вручную забирать. Спасибо, я видел. А почему только одного? Почему только одного? Я хотел всех троих. Вот примерно так. Есть, мне надо поближе стоять. Все, окей. А нет, все-таки есть. Опыт из Жанной Дарк 2001 года не зря. Еще какой-то говна надавали. Больше сумочка мать, да я красавчик. Я вс про эту игру знаю. Ах, если я начну в это играть, я просто помянем меня и мою учебу. Мне очень нравится. У нас важная миссия, мы идем в. Го... О, смотри, смотри, смотри, что летит! Это кошка О, меньте, давай. Don't be afraid. It's so all right now. I'm back. Is he talking Ну, короче, нас съели и приключения на этом закончилось. <свят> <свят> <свят> <свят> Я хочу ответить. <свят> а, погодите. Вот это. Нет. Мясо. Эмбер из мяса может еще что-то Случайно. Да. Милота. Качать персонажей, качать не бойся артефакты, качать оружие, качать, качать, качать, качать, качать. Да, артефакты тоже надо качать. Пиздим книжки. Птица. Здесь нельзя, да? Си сидит на столу Криса. Я них. Не... Пойду повешусь. на Нахуй. Кто знал, что в городе можно пользоваться оружием? По правилам ммм город это блядь, безопасное место должно быть. Испортилось тоже А, то есть вот так Сусус Как вовремя нам дали крылья М -м -м. И тут нас съели, короче, и все И, и на этом игра закончилась Ух ты, ты только что заметила. Hold on, Amber. Oh, right. This is Kaya, our cavalry captain. These two are traveling From afar is that uh, long story sure I see welcome to monstat though you I understand the anguish of being I'm not really sure why you're looking but everyone has their secrets right? а знаем, <laughs> first and foremost on behalf of the knights of favonius I would like to extend our thanks to you for your help just now от него вот это мудак энергии сходит так э... your fight to defend the city against the dragon just now was witnessed by no small the acting grand master of the knights of favonius is all... <зв> uh -huh, uh -huh. мы как бы наши суперспособности не остались незамеченными get much worse. Мой Ой, ну не драматизируй. Мы мы как переводится repose. Отдыхать. Это причем французский ну как бы жанна фрот, Орлеанская дева как бы все сходится бесит только тоже ну блин может какие-то какие-то ограничения что они не могли ее назвать прямо джон пришлось назвать джин Пайма, тоже Почему в заглавном ролике героиня разговаривала, а сейчас нет. Я еще хочу послушать главную героиню. Я что почему мы только Я тоже. Ладно-ладно, Валю-валю. Ой-вэй. Кстати, что будет, если я выберу Эмбер? Ого! Мм, Мне объясняют вещи, которые я и сам уже знаю. Потому что мне их уже объясняли. Кажется, не надо мне объяснять вещи по два раза. Буду очень благодарен. Я И что? Это продать можно? А любому. Звучит красиво. Это <смех> you... just... I mean, <смех> смешанные чувства, значит, это Эмбер. Внешность у нее клёвая, но характер не очень. Очевидно. Короче, головоломочные порталы. Прикольно. Мне такой контент нравится. Это намного интереснее, чем челлендж порталы в Diablo 3. Так, тите меня игру. А! Вы не слишком ли... Внезапно. Ну, конечно же, огонь, блин, воду уничтожает. О, еще. А, не мокло. Я понятия не имею, что такое анимокула, но когда-нибудь узнаю. To to me, that, so, Это была шутка, что у нее ни силы, ни мозгов? Или что? Я что то еще не въехал. Ага, здесь там Лиза поможет своей магии воды. Я думаю. I guess I could give this a go. I knew it. There is a strong elemental А нет, она are you able to float across? Can't do much even if she does. Good point. But let's ride this wind current, shall we? Ты... Обожаю исследовать вещи. А, это типа, воск... это, типа воскрешалка. Я понял. Это хинель меня воскусит, если я сдох. Да как можно сдохнуть в, в обучающем? В... в обучающих этих самых, этих самых? Я не знаю. Oh, кто говорил, как можно умереть в обучении. Что мы молнии будем огонь побеждать? Ух ты, заряженная так мне нравится. О, Классно! О, классно! у нее стамина расходуется. У нее расходуется стамина. Ой, я понятно. О. Ага, то есть она и на бег стамину тоже расходует и как это должен это победить Если у меня стамина тратится на все Можно мне стамину бесконечную, пожалуйста Это странно Это странно-сложно Как я должен ею пользоваться, если мне стреляют? И прерывают все ее атаки. Господи, какая же она бесполезная. Mm -hmm. вот, это, вот это даже намного эффективнее. Yeah, yeah. Лиза полезна только против какого-то соло противника получается. О, ничего себе. Слышишь, Харед она меня. она мне нравится. Она красивая, но она мне ни хера не нравится. ни геймплей, ни персонажная. Папа. Что это за кабачок ходящий? ходящий да уж. я это могу сломать? Или что? Да, я могу это сломать. Вопрос зачем? Чтобы открыть сундук. Ладно, погнали уже по-пиздымски. -по И не думаешь что ты тут такой охуенный пиздатый. You've arrived. Come closer. Can you smell that? Ты не мылся? Я залагал. Очень круто. Даже прыгать. Я могу заниматься здесь. займусь делами здесь, а вы займитесь делами там. Деловой человек. Нет никакого способа, что Хиллитерлы организовывают такой амбуш, как они сами. Не с их а это кто? Или что? Привет, дерево. Эпичные аниме. Сцены. Номер 156. Угу. Will... Uh -huh. Спасибо. Спасибо. спасибо Спасибо Спасибо Что здесь? Бля Не пугайте Лейлайн Блоссом Что-то там, что-то там всякой херни еще прямоген приятно Я это все уже сделал Аниме. я понятия не имею чон гюн Серьезно! Такая пасаж.